27 апреля. В прежде видео я видел. То есть снимал, как вот этим пологом накрыл для причинения. И так и не понял. Потому что день был такой пасмурный. А сегодня плюс 30. А что было? Вот я сделаю. На следующий день буквально был ветер средней силы. И все вырвало, блин. Одни кольца остались. И все улетело пипец не пойдет вариант этот значит я буду вот так вот вид изнутри температура была плюс 31 когда облака залезли заслонили время час обед вот так вот и все дергала дергала и выдернула ну ночью а вот так вот было притянение ну плюс 26 было но считаю это нормальная температура при летней жаре а ничего не помогает, та дверь открыта, задняя открыта бесполезно, сквозняка тут нету, что я решил сейчас вот так вот веревочку натяну, саморезы, веревочку и буду перекидывать вот эту черную пленку, она меня есть ну, брал для огорода наверное, даже не для огорода, для продажи ну, я думаю тут ее 25 метров у меня теплица 12, ее вполне хватит Просто перекину Вот так вот веревка будет натянута, я перекину Вот если пасмурный день Или с утра, или вечером Просто ее можно будет сдвинуть Чтобы больше было света А когда самое пекло, когда вот уже было 42 Меня Ну не посмотрел мне же надо, Я же могу в двух местах находиться Что-то я упустил это дело Ну вот плюс 42 Как редис Не знаю Выжил а это я заношу и выношу, потому что утром прохладно. Все понятно, да? Вот такая моя задача. Настелить ее. И посмотреть, какая температура будет. Время 3. А, температура 32. Это это не предел. Все небо какое-то серое. Завтра дождь будет. Поэтому по температуре нельзя судить. Если бы 32 было, еще хорошо было. У меня 42 было. А летом вообще 55, по-моему, было. И вот я начал извилино шевелить и все-таки думать, что делать. Вот синим пологом накрыл, его сорвало. Ну, попробую изнутри. Вот так вот туда протяну, а потом вот так вот раскидаю. Ну, эта пленка черная, ну, конечно, лучше агроспаном или спадбондом белым, плотным. А может не плотным, не знаю. Наверное, лучше плотным потому что чтобы меньше он э, солнца пропускал ну нету вот я не знаю я редис продам то э, сколько тут будет надо теплицу четыре раза больше делать честное слово а редис вот на подходе вот он это как раз сегодня ровно не ровно месяц и один день сегодня. Вот и все. А 18 дней. А, даже не так. 26 марта я их просто посадил. А вот когда вылезли, я уже не знаю. Ну, я их поливаю. Поэтому они сейчас рванут. Немножко там залы, Немножко травяного настоя. Пусть крепенько вырастет вот ну вот такой этап. А температуру чуть попозже я сниму завтра дождяра весь день будет весь день сегодня серое что-то при серой погоде там не облака просто все сера как-то на дождь натягивает и 32 а если ясное солнце а если вот так вот в зене там вообще охренеть сюда входишь и хуже чем в парной температура